здорово ну как ты? Я думаю, нас с тобой в этом году ожидает просто-напросто какой-то чумовой Новый Год на Барвих РП. До самого Нового Года осталось буквально несколько дней, и разработчики не перестают засыпать нас с тобой огромным количеством различных сливов, скриншотов, касаемых новогоднего обновления на Барвихе. Нас с тобой ждет неимоверное огромное количество различного тематического контента, о котором мы сегодня и поговорим. Но перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Как я тебе уже и сказал, информация каждый день поступает так много, что я просто-напросто не успеваю ее всю разбирать, переваривать и передавать тебе на канале. Сегодня коротко и по существу пробежимся по всем последним свежим новостям, которые нас с тобой ожидают кануну этого нового года. Короче говоря, нет времени объяснять, так что погнали! Помимо того, что нас с тобой уже ожидает весь этот новогодний тематический ивент в стиле всеми известного нашумевшего сериала Netflix Wednesday. Также мы с тобой увидим абсолютно новый крутой батл пас, который уже по данному скриншоту мы с тобой видим, что продлится целый месяц, 30 календарных дней, в принципе так же как это было с недавним хэллоуинским ивентом. Его можно будет пройти абсолютно бесплатно и получить крутые тематические призы, которые мы не сможем получить больше нигде и никак. Наверняка я думаю, как и в прошлый раз разработал Водчики Барви Херпы будут устраивать каждые выходные праздники некие x2 акции на прохождение данного батл пасса, чтобы мы смогли его с тобой пройти еще быстрее. Ну или смогли его пройти те люди, которые хотя бы пропустят несколько дней по каким-то причинам. Также, если ты не захочешь проходить данный battle пасс на протяжении месяца, ты сможешь пройти его гораздо быстрее, купив его ускоренный вариант с кучей бонусов как и в прошлый раз за 149 рублей, что довольно круто. В прошлый раз данная тема многим игрокам очень зашла. Ну и наверняка его также можно будет купить целиком и полностью уже в первый день. Буквально примерно тысяч за 6 коинов. Как это было опять же с хэллоуинским холидей пасом. Здесь пока говорить обо всех наградах, я думаю, нет никакого смысла. Это, как и в прошлый раз, только концепт. Здесь еще не указаны все награды. Здесь мы с тобой наблюдаем какие-то еще награды даже с хэллоуинского холидей паса. Конкретно я говорю про шарики клоуна Пеннивайза. Я, честно говоря, сомневаюсь, что нам вернут на новый год клоуна Пеннивайза. И мы вновь будем собирать шары. Возможно разработчики в данном концепте просто еще не заменили эти шары на что-то другое. Но что-то собирать мы с тобой все-таки в этом году будем, и скорее всего это будут новые какие-то снежинки, альтернатива тыквам и шарам, которые мы собирали на Хэллоуин. Ведь в начальных наградах за прохождение батл пасса мы с тобой уже видим некие бустеры на эти снежинки. Значит, будет у нас с тобой какая-то валюта для обмена. И, соответственно, нас с тобой ожидает в конце данного мероприятия опять же какой-то тематический обменник с крутыми призами классики классике жанра мы с тобой здесь будем получать игровую валюту, донатную валюту, различные ресурсы, бустеры. Ну и самый главный приз за прохождение всего тематического батл пасса – это легендарная BMW m3e46, увидев которую я, честно говоря, немного тогда же прослезился. Ведь для меня это целая история. История моего детства, ностальгия, которая нахлынула на меня благодаря данному скриншоту. Тогда еще не было меня как ютубера, не было таких ютуберов, как Хардкекс. Вообще мало кто пользовался ютубом и интернетом в целом. В то время мы еще покупали данные игры на компакт-дисках, где-нибудь на рынке или в розничном магазине чтобы просто поиграть на своем слабеньком пк и получить удовольствие вот такая вот ностальгия по моему детству и уж насколько я не разбираюсь в автомобилях но уж данную бэху вот эту легенду я считаю должен знать абсолютно каждый не знаю как ты но лично я с удовольствием пройду возможно сразу же куплю весь этот battle паст только ради этой легендарной бэхи потому что я хочу иметь такую в своей коллекции да и давно пора бы уже сменить свою империю в 90 на что-нибудь новенькое. Я думаю, это тот самый момент. Также данная бэха будет в принципе доступна абсолютно для всех на постоянной основе в автосалонах Барвихи. Но к сожалению, в стоковом тюнинге и, естественно, без такого крутого легендарного винила. Как говорит разработчик, данная бэха в таком крутом тюнинге и в таком виниле будет доступна исключительно за прохождение всего батл пасса. Но обычно ее вариант будет доступен уже во всех автосалонах. Помимо данного BMW, нас с тобой ожидают и другие новые. Новые крутые тачки. К примеру, вот такой вот Mercedes Maybach Vision 6, который лично я называю автомобилем будущего. Выглядит он реально очень круто. Но лично, как по мне, на любителя. Я бы на таком автомобиле сам не гонял. Не знаю почему, тут опять же вкусовщина. Подъедет к нам еще новенькая BMW X7 M60i. Причем как в новом кузове, так и в старом. Я думаю, так как разработчики в последнее время решили нам добавлять электрокар а также их бензиновые аналоги в этот раз нас с тобой ожидает примерно что то то же самое возможно все вот эти новые автомобили будут опять же в двух экземплярах чуть подороже будет электрокар ну а чуть подешевле естественно можно будет взять его бензиновый аналог но ну, а возможно я ошибаюсь также разработчик уверяет что нас с тобой в этой обнове ожидает еще какая-то одна новая кия. возможно данный автомобиль будет добавлен для бюджетного ценового сегмента а вот какая конкретно кия, разработчик с нами пока что не делится если у тебя есть какие-то догадки по данному поводу обязательно напиши мне в комментарии попробуем угадать с тобой вместе ну и в целом разработчик говорит что нас в принципе ждет еще больше машин в данном обновлении а вот сколько их будет конкретно в данной обнове к сожалению пока что неизвестно в любом случае я буду только рад абсолютно любому количеству новых автомобилей на барвихе еще одна прекрасная новость то что нас с тобой ожидает довольно большое пополнение новых крутых дисков на все автомобили Барвихи rp разработчику уверяет, что нас с тобой ожидает больше целых 20 новых видов диска это честно говоря довольно большое количество реально учитывая то сколько у нас их уже существует на проекте считай добавит еще целых 20 вариантов я думаю это отличная новость для всех любителей прокачивать внешку своего авто разработчики сегодня в своем официальном канале telegram опубликовали вот такой вот скриншот где мы с тобой наблюдаем новые различные кейсы с огромным количеством каких-либо подарков а также не ключи к данным кейсам честно говоря изначально я подумал что это какие-то новые рулетки скорее всего они будут доступны исключительно за донат но не просто же так нам добавили с тобой эти ключики скорее всего эти ключи мы будем с тобой получать за прохождение каких-либо квестов во время всего тематического ивента возможно это будут именно тематические отдельные квесты как они были на хэллоуин две линейки с возможностью смены стороны благодаря некой монете которую мы получали в батл пасе а возможно это будут некие награды за прохождение самого батл пасса может быть и такое то что мы с тобой будем различные кейсы фармить за прохождение батл пасса а ключики получать за прохождение тематических квестов опять же это только мои догадки я пока что не могу себе представить что вообще нас с тобой ждет в этот новый год как и тебе и сказал контента реально много опять же если мы с тобой просто обратим внимание на данные кейсы то уже увидим кучу новых каких-то непонятных предметов скорее всего нас с тобой ждут новые аксессуары такие например как новая маска волка еще одна маска которая напоминает игру киберпанк честно сказать не могу потому что просто не играл в данную игру на пк кроличьи уши еще какая-то непонятная фигня вообще на фоне вот этой новой снегурки ну а самое главное то что нам с тобой разработчики спалили тот самый новый мотоблок который они говорили что мы нигде не сможем получить ни за донат ни за квесты ни за батл пас а получаться он будет совершенно иным путем и скорее всего как раз таки мы его с тобой будем получать в данных кейсах. не знаю опять же, будет ли это какой-то рандом по типу рулеток, либо же мы со стопроцентным шансом будем получать данный мотоблок из этих кейсов. Могу сказать сейчас лишь одно, все это выглядит свежо, по-новому и самое главное интересно, и я уже с нетерпением жду нового года, с нетерпением жду вот этого новогоднего обновления. Ну а что думаешь ты по всему этому поводу, обо всем об этом обязательно напиши мне в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, спасибо тебе, что ты заглянул. Пока!